Приветствую всех любителей террарии и людей, которые как-то заинтересовало это видео. Сегодня покажу один забавный баг в террарии версии 1.3, который связан с языковыми питомцами, на которых можно летать. Этот баг я нашел я сам. Никто мне помо не помогал. Нашел случайно. Ну ладно, меньше разговоров, больше дела. А, буду показывать на примере вот такой вот летающий, на примере вот такой летающий тарелки, которая мне выпала во время марсианского вторжения с летающей тарелки. <coughs> да, немного странно звучал. Ну в общем, ну, для начала вам нужны будут любые клиент, подойдут даже ангельские или демонские. Это уже зависит от вас. Ну что же, допустим, у вас вот в доме потолок радиусом, точнее, да, потолок в один блок. Вот как здесь у меня показано. Вы просто должны зажать пробел, прям вплотную подлететь к блоку и нажать букву К, русскую. Это призывает вашего питомца, а при этом вы застреваете в текстурках. Вот так как питомец летающий, просто пролетаете сквозь текстурки. Надеюсь, этот баг вам понравился. Я его нашел сам. Повторюсь. <кх -кх <-к _> Если вам понравился, то поставьте лайк. Ладно, всем удачи и всем пока. До новых встреч.